Среди вятских хвойных лесов и высоких холмов раскинулась благодатная сказочная земля, именуемая Истобенской. Издревле щедро одаривала она трудолюбивый и радушный вятский народ небывалыми урожаями огурцов, молва о которых гремела на всю Россию. Из поколения в поколение передавал тот народ старинные рецепты долголетия и сохранения соленых огурчиков, чтобы можно было круглый год чествовать и угощать ими и званых гостей, и именитых персон. Спустя годы славные традиции Стабиан бережно хранит и продолжает компания Вятские разносовы. На наших плантациях выращиваются огурцы исключительно в открытом грунте, так как они намного богаче витаминами и микроэлементами, нежели их тепличные собратья. Огурец на 95% состоит из структурированной живой воды, остальные 5-6% — кладезь витаминов и полезных минералов. Например, витамин В2, В1, глюкоза, фруктоза, витамины Е, А, С, П, П, а еще кальций, магний, железо и другие химические и элементы из таблицы Менделеева. Чтобы эта культура давала высокий урожай, необходимо не только много тепла и света, но и высокой влажности почвы и воздуха. Поэтому, наряду с естественной природной влагой, мы используем капельный полив, чтобы каждый огуречный побег получал необходимую ему порцию воды. Самое трудоемкое во всей огуречной эпопее – сбор урожая. На наших плантациях он осуществляется исключительно вручную и только в утренние часы, чтобы нежная огуречная оболочка не грубела, а плод не терял своих целебных свойств. Главная задача сборочной бригады – не дать огурцу перерасти. Каждый наш огурчик имеет идеальную ровную форму и размер не более 12 см. Собранные огурцы моются и замачиваются в живой воде, и только затем мы приступаем к засовке. Компания «Вятские разносолы» применяет уникальную технологию засолки огурцов в 250 литровой деревянной бочках. Сами бочки изготавливаются вручную из вятской ели в лучших традициях бондарского мастерства. Процесс соления огурцов интимен, колодезная водица, соль, укроп, лист дуба, лист мородины, корень хрена и чеснок – это нотный стан, на котором пишется симфония огуречного засола. После засолки бочки закупоривают и отправляют на хранение. Только представьте себе, как 250-литровые бочки доставляют к водоему, выкатывают, а затем аккуратно погружают. Эта операция требует немало усилий и сноровки. Кстати, для хранения подходит далеко не каждый водоем. Важно, чтобы в нем били холодные ключи. В таком природном холодильнике температура воды в летнее время года не превышает плюс 8 градусов, а в зимнее время не ниже плюс 4. Бочки заводят в ячейки специальных подводных срубок. Важно, чтобы каждая бочка находилась в подвешенном состоянии и не касалась дна и поверхности водоема. Огурцы в воде могут храниться только один год, поэтому среди нашей продукции вы никогда не встретите прошлогоднего урожая. Компания «Вятские Разносовые проходит регулярные лабораторные исследования и имеет все необходимые сертификаты и документы, подтверждающие безопасность продукции. Поэтому мы гарантируем отличное качество и превосходный вкус. Для вашего удобства мы фасуем продукцию в полимерную тару различных объемов. Кроме фирменных и стабенских огурчиков, по старинным русским рецептам мы изготавливаем также вкуснейшую квашеную и маринованную капусту с натуральными наполнителями. Для ее производства используются только засолочные сорта капусты. Применение качественного немецкого оборудования Крона позволяет исключить попадание твердого стебля и отходов производства в готовые продукты. Мы не используем усилители вкуса, заменители искусственные добавки, а также замещение натурального рассола соленой водой. Наша задача — передать вам продукт настоящим и живым, в котором сохраняются все полезные бактерии, так необходимые для нормального функционирования организма человека. Рекомендуем попробовать также наши корейские салаты, капусточку ароматную, помидорчики, аджику и многое другое. Каждый продукт мы наполняем теплом наших рук, вкладываем душу и частичку сказочной вятской природы. Именно за эти качества жители из разных уголков России отдают свое предпочтение продуктам торговой марки «Вятские разносоры». Здоровья вам и приятного аппетита, дорогие покупатели! настоящих ценителей экотуризма и сельского отдыха, будем рады видеть в нашей усадьбе «Огуречная сказка». Здесь вы можете со своей семьей в компании хороших друзей отдохнуть от городской суеты, насладиться чистейшим воздухом и девственной природой, познакомиться с историей и традициями древнерусского села, побывать на ежегодном празднике Истабенского огурца, созерцать огуречный мир своими глазами, а также поучаствовать в сборе нового урожая и церемонии открытия бочки настоящих эстабенских огурцов. Наш адрес Кировская область, деревня Ульянова, дом номер 17, дробь 1. Телефоны 883 32 5016 16 66 и 8 919 599 97. Сайт тройное w. в разносол.ru. Искренне ваши вятские разносолы.